Меня зовут Шараева Лейла Дурсоновна. Все началось с того, что, когда мы все сели на карантин, очень много появилось в соцсетях обращений людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию о помощи. И я думала, как лучше помочь, как можно помочь этим людям. Возникла идея создать волонтерское движение, Обратилась к своим друзьям, коллегам, они сразу поддержали эту идею. И вот мы оказали нескольким семьям самостоятельно помощь, но понимали, что людей становится все больше, и сами мы уже не сможем с этим справляться. Обратились за помощью в администрацию РМО СМО, которые нас также поддержали, предпринимателям нашим главы СМО разные всех поселений откликнулись на это мы очень благодарны им. нам помогли и передали вот такие респираторы с Москвы ребята чтобы как бы защитить нас у нас есть все средства безопасности есть у нас девочки-активисты которые занимаются именно пошивом масок Сейчас нам шьют комбинезоны специальные, чтобы как бы в связи с тем, что мы контактируем постоянно, чтобы мы не были в риске заражения, чтобы мы могли спокойно себя чувствовать, защищенно. Поэтому всем выражаю огромную благодарность, слова благодарности. Uh, спасибо всем за поддержку Я думаю, что мы все-таки Если будем все вместе Мы обязательно справимся с этой проблемой И с этим вирусом uh -huh. Еще один вопрос вот uh, Вы находитесь здесь вот в одной одежде А когда вы езжаете, вы в том же самом едете? Нет, мы переодеваемся Одеваем уже респираторы Мы приезжаем, все это дезинфицируем У нас дезинфицируется Каждый день утром, в обед и вечером Помещение, в котором мы находимся Машины мы дезинфицируем у нас есть предприниматель Мулаев, который нам оказывает бесплатную мойку автомобиля, бесплатную дезобработку. Ну вот, как бы общими усилиями мы стараемся справиться со всем этим. Еще один вопрос. Роспотребнадзор контролирует и как здесь все? Мы обращались, говорили, звонили в Роспотребнадзор. Они сказали, что если мы не развозим готовую продукцию, то бишь мы здесь не готовим, а просто трупы, то их не это не нужно. Но, ну, в принципе, как директор лагеря Сайгачонок, я знаю, как хранить продукты питания, и мы стараемся соблюдать все нормы для хранения правильного продуктов питания. Минут, уважаемые земляки, меня зовут Роксана. Не так давно, а быть точнее 3 апреля, мне позвонила подруга Лейла Шараева, я предложила организовать, организовать волонтерское общественное движение под названием «Время – делай добро», над которым я даже не задумываясь, дала свое согласие. Конечно, мы все понимаем с вами, что сегодня пандемия, вирусная пандемия COVID-19, Сдержать страхи не только нашу Россию, но весь мир, и в том числе нашу республику. Мы понимали, когда организовывали это движение, мы понимали, с чем мы связываемся и на какой риск мы идем. Но сегодня. Мы ощущаем на себе работу нашего движения, работу того, как оказывают нам поддержку и помощь неравнодушные жители района, жители республики Калмыкия, даже земляки с Москву, Московской области, города Москвы. Цель, нашей, цель нашего движения – это, конечно же, оказать поддержку лицам, попавшие в, жизни, в трудные жизненные ситуации. Мы, в этом помещении мы формируем социальные пакеты, развозим их по нуждающимся семьям. В социальные пакеты входят товары первой необходимости, это, конечно же, продукты питания. Наша организация, волонтерская общественная деятельность, действует на территории Целиного района. То бишь мы не заостряем свое внимание на одном каком-либо сельско-муниципальном поселении. Да? Мы действуем... Недавно вот мы отработали и Кичунос, поселок Икичунос, у нас налажена очень связь хорошая с поселком Харбулук. У нас имеется там семья, которая нуждается в тоже оказании социальной помощи, адресной помощи. Уж, э, мы им тоже оказываем через глав сельских муниципальных образований, через с волонтеров, которые на сегодняшний день находятся там непосредственно на местах. Э, далее мы отработали уже населенный пункт такой, как Найнтахен и кичонос, и харбалук. И, и непосредственно, конечно, основная масса у нас село Троицкое, так как здесь проживает более 14 тысяч населения, вот как бы человек, поэтому и более, процент высокий, это неблагополучные семьи именно здесь, многодетные семьи и семьи в жизни ситуации. На сегодняшний день у нас адрес социальная помощь оказана более 83 семьям района, у нас также надо отметить, что в нашей группе открыт открытый счет, финансовый счет, на который каждый, любой желающий может перевести финансовые средства. На сегодняшний день финансовые как бы, средства составляют сумму более 40 тысяч рублей. Но на эти суммы мы планируем закупать также маски, продукты питания. Мы покупаем, даже вот вчера, буквально выезжая на один адрес, мы оказали помощь пожилому человеку в приобретении медикаментов. Естественно, мы за это деньги не берем, мы это от души, лишь бы для спасения здоровья. У нас имеется в Вайбере группа «Время делать добро», куда поступают заявки. Мы как бы просматриваем новостную ленту, заявочные списки, заносим в такую тетрадь учета, и уже после сформированными пакетами, собранными социальными помощью, выезжаем по адресам. Сегодня наш социальный пакет будет состоять из картофеля. Так, лук мы сюда положим. Крупы. Нет, давай да, да. Так, еще один. Дальше мука. Мука. масло, гречка. Да, гречка. Это же выглядит неправильно, да? Это? Да. Вот вчера да. привез глава э, Ирина Ваш, Ашамбулка, стала для яидовичи. Томатная паста. Томатная паста, сахар. Можно было на два пакета разделить, да? На два пакета еще. А, вообще. Вообще разные. Ага. Посмотрим, что сколько... получится. Так, а, так. И сахар. Рис. Это круто, очень вот. Бенжолен просто к ну Рис. Чай. Набор. И из холодильника. сосиски. Угу. Давай положим угу. этот. Такие вот наборы конфет. А, да. Сосиски и карпеты. Это да. нам оказалось, как его, колбасные, карпенко, да? Котленка. Конфеты. И конфеты к чаю. Не, ну это крутое вообще на Это не на три дня, Анатолий? Не, ну минимум. Ну, маски еще, маски. А, ну и каждый специальный пакет продуктовый мы вложим маски. А вот которые вам дают? Да, вы... да, да мы, которые нам девочки шили, мы вот их тоже раздаем. Тем самым Семья может сходить за хлебом, маски многоразовые, еще там. Председатель Республиканского общества инвалидов, Всероссийского общества инвалидов, Решетников Валерий Анатольевич. Вот такой трудный момент с вирусом для нашей республики, в целом для России. Очень приятно, когда есть такие люди, которые, не щадя ни своего времени, не, как бы говорится, рискуя также здоровьем, помогают жителям, малообеспеченным семьям, в частности, вот инвалидам, уже мы более 20 семей охватили инвалидов, помогли продуктовыми наборами. Охота, конечно, сказать. Большое спасибо простым людям, которые также перечисляют деньги. Есть счет у девчонок, вот Лейла, молодец, спасибо, предоставила даже свое личное помещение, в котором производится фасовка продуктов. И отсюда мы развозим эти продукты. Я тоже с ними вот подключаюсь на своем транспорте, общественной организации, у меня транспорт, тоже доставляю продукты по мере возможности. В целом в районе у нас, как уже видели, продуктов постоянно предприниматели пополняют, администрация немножко помогает тоже. и в целом, вот, я очень благодарен этим девчонкам, которые создали все это в Viber группу. Вот даже хорошие это, с сердечком суркали все. Буквально вчера тоже в интернете увидел, что у нас хороший есть предприниматель, который, несмотря ни на что, по-моему, миллион триста пожертвовал в республику. Вот таких бы повыше нам людей. И у нас не только вирус, мы все можем победить с такими людьми. Огромное всем спасибо. Сейчас вот буквально я попросил Карпенкозина и Николаевну, чтобы подготовила тоже продуктовые наборы. На данный момент хочу выехать в город Элисту и вручить эти продуктовые наборы инвалидам, которые пострадали при взрыве дома на втором микрорайоне, дом 15. Они у меня сейчас проживают. Также вот на съемных квартирах тоже мэрия там выделила средства, чтобы они могли, покуда не решится проблема с домом И вот сейчас на данный момент поеду, конечно, они не будут ожидать этого, но будут безгранично рады. И а, еще раз, да, есть, есть ли у вас какой-то, не знаю, номер, там, банковский счет, если вам там нужно где-то куда -то, то помочь, как вообще вам люди желающие помочь? Да, нам, да, у нас есть банковская карта, э, желающие переводят нам туда денежные средства. Мы каждый день в своей группе Viber отчитываемся, сколько поступило, на что были потрачены эти деньги, какие предприниматели, депутаты, там, кто, что, сколько, как смог помочь. Мы все это стараемся осветить каждый день в нашей группе. Группа Viber. Группа Viber. Время делать добро. Uh -huh. Вы можете сказать, то, что на основании этого движения на народ сплотился в целом районе? Какой да, ли, я ты, хочу... Вот ты как активист, какой ты делаешь? Да, я могу сказать, что очень много людей, которые неравнодушны, которых наверное, эта беда сплотила, которые отзывчивые. Очень много и слов благодарности, и очень много слов поддержки, и как моральные, так материальные. кто как может продуктами обычные пенсионеры переводят, просто жители приносят пакеты. Мы все это раздаем тем, кто действительно нуждается в этом. И я очень благодарна всем. Им. Хесы Гритилина, их степень Халунарн де Батрексн Ваш утаца Гигг Хату Гритилина, их И вам не болеть. Берегите себя. Спасибо.